Всем привет! Вы на канале Стервятник. А как будто они не знали. Так. Своему роботу хамить будешь, а мне не смей. Ну ладно, мы начнем Без этих зануд. Сегодня мы поговорим о интересных фактах города Красноярска. Я расскажу вам о первом факте, их будет всего пять. Согласно вышедшему в 1841 году распоряжению правительства, каждый красноярец был обязан сажать картофель. Игнорировавшую корнеплодную повинность ссылали в Бобруйск. Теперь моя очередь. Пафосный промышленник Николай Мясников, чьи люди в 19 веке мыли золотишко в северо районе. В гордыне своей дошел до изготовления визитных карточек из чистого золота. Стоила такая визитка – 5 рублей. Утаситрова и по ценам того времени. Теперь уже я, самой большой зарплатой красноярцы могли похвастаться во время гиперинфляции 20-х годов 20 века. Средний оклад тогда составлял 250 миллионов рублей в месяц. А ну да, всем здорово, я на время уехал. Так что рассказывать о следующем факте я буду по телефону. В 1924 году председатель Красноярского горсовета товарищ Дзубенко всерьез собирался переделать театра имени Пушкина в общественную баню, но что-то не срослось. ХМ. Довольно смешно. Как можно театр в баню переделать? Теперь пятый факт. Первое советское казино появилось в Красноярске в 1924 году. В нем можно было играть в лото, преферанс, винты 66. Все доходы шли на помощь бездомным детям. Очень благородный с их стороны. Вот наш выпуск и подошел к концу. Спасибо за просмотр.